Итак, я приветствую всех собравшихся в этом зале. Очень приятно, что 2019-2020 учебный год стены шоурума начинают с темы общеуниверситетской, общереспубликанской, общероссийской, международной, крупнейшей значимой темы, связанной с решением международного жюри о присуждении медалей имени Лобачевского и премии, в, за особые достижения в области математических наук. Впрочем, об этом подробно сейчас все будет сказано. И я думаю, что это еще и очень символично, потому что это вот медийный зал. Мы очень много сейчас говорим о том, как гуманитарные знания должны двигаться и трансформироваться в сторону восприятия, большего понимания того, что происходит. В мире естественных наук, и это еще, вот, я думаю, хорошая зарядка для наших коллег-журналистов, которых я тоже приветствую в этом зале, тех, кто наблюдает за нами дистанционно, тех, кто далее будет освещать а, результаты того значимого события, которое сегодня произошло в Казанском федеральном университете. Но прежде всего, если позволите, я представлю участников нашей сегодняшней церемонии, она же пресс-конференции. Это проректор Казанского федерального университета по образовательной деятельности, научный руководитель физико-математического направления исследований в КФУ Дмитрий Альбертович Таюрский. Под ваши бурные аплодисменты. Профессор Казанского федерального университета, Академик Академии наук Республики Татарстан, председатель международного жюри Марат Мирзаевич Арсланов. И профессор Челябинского университета, академик Российской академии наук Сергей Владимирович Матвеев. Я понимаю, что все ждут того момента, когда будет названо имя обладателя медали и премии Лобачевского. И все же было бы, пожалуй, нужным, важным и существенным в этот значимый момент, Дмитрий Альбертович, чтобы вы еще раз напомнили нам о том, что это за премия, что это за медаль, что вообще это для математического сообщества и нашего, и э, мирового означает э, вот, то, что уже второй раз это второй раз да, вручается э, вот, вместе и медаль, и премия в новейшей самую, истории. Самую да, новейшей, да, новейшей, да. Вот так, я вот все думал, как поправиться, да. э, что это означает вот, для э, в целом большой науки. Да? нашей страны и мира. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые гости Казанского университета. Я понимаю ваше нетерпение узнать имя лауреата премии, которая была основана в 1895 году, когда профессор Казанского университета Васильев объявил, что будет присуждаться премия имени великого математика, геометра, ректора Казанского университета, Николая Ивановича Лобачевского. Два года, видимо, ушло на то, что собирались пожертвования, поскольку это были средства именно пожертвований. И в 1897 году произошло первое присуждение премии Лобачевского. Присудили премию тоже величайшему математику того времени, Софу Сули. А рецензию на работу Софу Сули писал еще один великий математик Феликс Кляйн. Так вот, он написал настолько хорошую рецензию, что решением ученого совета Казанского императорского университета ему была присуждена медаль Лобачевского. И вот с тех пор вот эта пара, медаль плюс премия, они идут как-то вот таким ровным рядком, что называется. За всю историю дореволюционной России Премию и медаль Лобачевского присуждалась многим великим математикам. Я отмечу только, что в 1904 году она была присуждена Дэвиду Гильберту, математику, которую он сформулировал величайшие проблемы, математики, которые должны быть решены. В советское время по-разному премия передавалась в видение Академии наук СССР с перерывами, то премия присуждалась, то медаль отдельно. Разные были времена. Но вот в 2017 году в Казанском федеральном университете было принято решение возродить вручение и медалей, и премии имени Лобачевского. Международная премия. Было создано международное жюри. И в 2017 году премия медаль Лобачевского была присуждена выдающемуся математику из Соединенных Штатов Америки Ричарду Шону из Калифорнии, из университета Беркли. Однако за прошедшие два года мы немножко поменяли формат присуждения медали и премии, поскольку изначально мы думали, что будем присуждать медаль и премию за достижения в области только связанный с геометрией, с той частью математики, мы пришли к выводу, что Лобачевский вообще, говоря, был не только геометром. Вы знаете, что первый курс математической физики в Российской империи был прочитан именно в Казанском университете, и именно Лобачевский, это тот, кто прочитал первый курс математической физики. Первый учебник в России по алгебре был написан Лобачевским. То есть его заслуги здесь сложно переоценить, и мы решили в университете, что премия должна все-таки носить более широкий характер, имеется в виду номинации на премию, в области фундаментальной и прикладной математики. И вот в этом году впервые э, был объявлен конкурс на присуждение премии и медали имени Лобачевского в области работ в, по фундаментальной и прикладной математике. Было создано международное жюри. Я еще раз напоминаю, что вся... Весь денежный фонд премии, он составляет самой премии 75 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки, и это деньги, спонсорские деньги, которые поступают на счет университета. Это не деньги университета. Это, опять же, мы возрождаем ту же самую традицию, что была и при присуждении первой самой премии имени Лобачевского, когда собирались пожертвования с меценатов и с тех людей, которые хотели помочь в университету. В этом году жюри состояло из 17 ученых, часть из которых представлена сегодня здесь в первом ряду. Это выдающиеся математики, работающие в своей области много-много лет. На заседание жюри смогли приехать 11 из 17 членов жюри. Профессор Михаил Громов из Франции – участвовал в заседании посредством онлайн-конференции. Остальные члены жюри прислали свое листы голосования по электронной почте заранее, но он был оглашен только в день заседания. Сегодня мы с утра провели заседание международного жюри, на котором рассматривались представленные работы. Но работа жюри велась в течение всего времени. То есть с декабря 2018 года по фактически 3 сентября 2019 года было представлено более 20 работ на то, чтобы быть рассмотренными. Часть из этих работ сразу же прошла отсев и не была принята к рассмотрению ввиду определенных квалификационных характеристик. До сегодняшнего голосования... Дошли, были допущены 12 кандидатур, 12 номинаций, 12 работ представленных. На заседании жюри мы сначала рассмотрели все эти номинации. По трем номинациям было решение сразу же не включать их в процедуру голосования, поскольку по ним были получены отрицательные отзывы от ведущих ученых России и зарубежа. Одна из работ, один из претендентов э, был отложен, его работа была не то, что дисквалифицирована, что называется, а просто отложена до следующего конкурса для более глубокого оценивания. Всего осталось у нас 8 работ, 8 номинантов, ну и члены жюри выражали свое мнение путем тайного голосования, была разработана процедура голосования, если потребуется несколько этапов, но оказалось, что несколько этапов совершенно не нужны. Уже в первом туре голосования безусловную приоритет получила одна из кандидатур, один из номинантов, имя которого я прошу озвучить председателя международного жюри Профессора Казанского федерального университета Арслана Марат Мирзеевича. Пожалуйста, Марат Мирзеевич. Спасибо. Удовольствия сделаем. Вот, Дмитрий Альбетович уже говорил, было больше, более 20 номинаций, все работы очень хорошие. Хотя, несмотря на то, что некоторые работы не удовлетворяли условиям конкурса, и мы их вычеркнули из списка лауреатов, эти номинации, тем не менее, это было очень выдающиеся, можно сказать, результаты. То есть уровень премии Лобащевского очень высокий. Вот. Восемь номинаций остались, и после первого тура голосования единодушные мне всего из 17 членов жюри, первые место девять членов жюри дали первое место профессору Канадского университета Даниилу Вайсу. Таким образом, лауреатом премии Лобачевского. Звучать аплодисменты. Подробности. Но я думаю. премии 19 -го года лобачевский николай иванович лобачевский является выдающийся канадский математик даниил вайс О нем могу сказать следующее он уже участвовал в прошлом конкурсе и уступил шону он занял второе место а вот у нас здесь среди членов жюри академик один из выдающихся геометров нашей страны сергей владимирович матвеев присутствует он специалист в той области где работал работает вайс он сейчас более подробно расскажет за какие заслуги даниила вайса мы присудили ему премию только я вот сделаю одну короткую ремарку учитывая что в зале есть профессионалы глубокие знатоки математики что называется но есть и журналисты в прошлом году мы очень долго объясняли mm -hmm. позапрошлом <позапрошлым> году за что была присуждена премия то вот таким если можно научно-популярным языком. Постараюсь. Пожалуйста, пожалуйста. Я уже второй раз присутствую на присуждении премии. В прошлом, несколько лет назад и вот сейчас. Ну и я уж не посмешаюсь сказать, что я завидую, завидую студентам, преподавателям Казанского университета. Значит, почему? Ну, я опять хочу немножко отвлечься. Вот мой родной университет, Челябинский государственный университет, сейчас подвергся аттестации. То есть проверяют, как там, чего все делано, как делается. И э, наверняка все вы знаете, что довольно часто и, и, и в математической литературе идут статьи, которые не очень интересные вот и я уж опять поругаюсь министерство нас толкает министерство образования нас толкает на то чтобы мы бы больше статей очень хорошо если это будут статьи иностранных участников но это не есть математика чем занимаются математики ну я боюсь что вот в тонкостях я не смогу рассказать но вот может быть на другом примере вот Жила была гипотеза Понкара, что любое многообразие односвязное, что оно э, при выполнении некоторых условий там является настоящей сферой. Теперь э, автор решения этой гипотезы это Григорий Перельман, наверное, слышали об нем, о нем много чего говорили, который отказался от премии, э, значит, очень престижной премии. Значит, ну, я думаю, наши номинанты не будут отказываться от премии. А, значит, опять, что меня беспокоит в математике, я уж, вот, уж пожалуюсь, что а, часто в большинстве случаев старо, вот, ученые только бы опубликовать хорошие статьи, нехорошие, к чему она приведет, больше публикаций. И министерство нас на это наталкивает, больше, больше больше публикаций. Значит, что касается вот, премии, премии Вайса, на самом деле это сложная премия, которую получил Вайс. Это сложная математическая проблема, которая ни одной, ни одной, решалась, решалась этап за этапом. Значит, речь идет о топологии. Топология – это вот частик пространства, как они связаны с друг с другом, как их можно склеивать ну там группа гомологий то есть э, это сложная проблема значит э, вайс он э, известный математик он писал э, публиковал свои, свои статьи я тоже их читал но с большим трудом кое-что я не понял э, но у него есть были соавторы соавторы это Эгол, это из, э, американский ученый ну и сейчас вот это редко бывает когда в отношении, вот, по крайней мере, Вайса, все более-менее ученые, которые этим заинтересовались, они сказали, да, проблема решена, это правильно. Зачем нам решать такие проблемы? Знаете, все в мире взаимосвязано. Решили проблему от этого не прямо сейчас, еще и не знают как, там разные разветвления. Но это заведомо принесет пользу. Пользу не только математике, но и смежным наукам. Что я еще хотел сказать по этому поводу? Сергей Владимирович, можно я перебью? Да, да. Вот речь идет о проблеме Хакина, может быть несколько слов скажете. Там речь идет ведь о Гол и Вайсе. Определяющий вклад в решение этой проблемы, мы это обсуждали, принадлежит Вайсу. Вот несколько слов об этой проблеме, пожалуйста, скажите. Ну, многообразие хакена ⁇ это специальный вид многообразий, значит, по которые, ну, в неком смысле, на основе этих вот кусочков, с которых они собраны, можно получить далеко идущие последствия. Я не готов, вот так сказать, четко доказать теорему. Влияние, влияние вот, результата Вайса, а также я и вот, в предыдущем, когда предыдущую премию присуждали, там это влияние, влияние новых открытий, это чувствуется. Ну, немножко опять вот я позволю несколько минут сказать, что на самом деле вот была топология, это умение составлять из, в голове, конечно, не вручную из частей каких-то составлять тела, которые обладают какими-то свойствами, нужными свойствами. Это вот а, первый шаг, который а, здесь требуется. А, ну вот, используя результаты Вайса, вот эти шаги, их можно сделать гораздо более легче, гораздо более они будут эффективные. Ну и, как правило, вот такие... Это на самом деле то, что вот мы сейчас присутствуем, это прорыв, прорыв математики. Но любой прорыв математики, он приведет к великим последствиям, положительным последствиям. Еще раз, я завидую студентам, преподавателям Казанского университета, то, что сумели организовать, сумели привить у студентов правильное отношение к математике. И я думаю, что в ближайшем будущем Казанский университет выйдет на самый-самый верхний уровень в развитии а, а, математики. Спасибо. Ну, вот спасибо, спасибо за... За... Очень хорошее пожелание. Надеемся, что и прогноз. Прогнозам математиков стоит верить, поэтому мы верим, что в ближайшие годы Казанский университет выйдет на самые передовые позиции в области мировой математики. Коллеги, у Значит, кого есть... Мне, да, я задам, какие будут вопросы, поэтому примерно уже, mm -hmm. потому что э, не первый раз присутствую на uh -huh. пресс-конференциях. Небольшую справочку я дам. Конечно, вы можете найти всю информацию как о премии Лобачевском, так и о самом лауреате этого года в интернете, но тем не менее, чтобы всем было понятно сегодня, Даниил Вась достаточно молодой математик, он 1971 года рождения, образование получил в Соединенных Штатах Америки, в Принстонском университете, был, получил там степень в 1996 году, если я правильно помню, и вот как раз немножечко своего уважаемого коллегу хочу поправить. Вот да. с 1996 -го года за 23 года он опубликовал более 100 статей по математике. То есть это получается по 4 статьи в год. Так что э, иногда публиковаться много тоже хорошо. Для, главное, чтобы публикации хорошие были. Правильно, <laughs> да, правильно, чтобы было. Значит, работает сегодня полным профессором математики в университете Макгилл в Канаде э, по отзывам студентов. Ну студенты, они же у нас люди интересные, если с них много требуют, значит отзывы будут плохие. Так вот многие очень жалуются, что он очень много задает домашних заданий. Вот видимо от этого у него идет желание написать много статей, потому что он очень много ставит вопросов, проблем и очень много задает домашних заданий. Но тем не менее все отмечают, что любовь к математике это просто есть красная нить, которая проходит сквозь все его Лекции. И действительно, студенты, которые слушают его лекции, они просто вдохновляются. И, возможно, будущие лауреаты премии и медали Лобачевского сидят сейчас в аудиториях университета МакГилл и слушают лекции профессора Вайс. А некоторые Спасибо. будущие ловяты, может быть, вот в этой лекции да, Спасибо. Да, да. А и вот тоже послушайте. послушают лекции профессора да. Вайса. А вот, он... кстати, сам Вайс знает уже решение международного жюри. И да. отсюда второй под вопрос. Он готов в связи с этим приехать в Казанский университет на церемонию вручения медалей и премии, чтобы и наши студенты, и ваши коллеги, ученые услышали его лекцию? Вот когда мы поняли, что одним из главных э, претендентов на медаль является Вайс, я с ним связался и получил от него обещание, что он, если в присуждение ему премии, с большим удовольствием и благодарностью приедет в Казанский университет. А его номинировал профессор Громов. Он уже с ним связался после того, как э, mm -hmm. вот это стало известно, что он является лауреатом нашей премии, и сразу же его, ему позвонил, поздравил, и получил еще одно обещание, что она обязательно приедет на нашу церемонию вручения этой медали. Которая стоится, кстати, когда? 2 декабря, да, Дмитрий Альберт, декабря вот этого года. Остается только с надеждой да, верить в его обещание, что он действительно приедет, ну и порадоваться за его студентов, которые в эти дни будут меньше делать домашки. Есть ли вопросы, коллеги, в зале? У журналистов, возможно, у специалистов. Извините, а да, конечно, конечно. Микрофон сейчас передадут. Это, на самом деле я хочу добавить... Так, Я хочу представить да. Валерий Николаевич Берестовский, один из ведущих геометра нашей страны из Новосибирска. Э, Ваши попутно, аплодисменты. Попутно решена проблема, напрямую связанная с пространствами Ловаческа. Если вы возьмете трехмерное пространство Лобачевское, и возьмете некоторые преобразование, которые сохраняют расстояние, склеите, получится некоторое многообразие, которое называется сейчас гиперболическим. Тьорстон, выдающийся математик, поставил 18-ю проблему в 1982 -го году и попутно была решена часть этой проблемы. То есть это Прямая связь с работами Лобачевска. Спасибо. Достаточно существенное и интересное дополнение. Еще вопросы? как-то задумались видимо я тогда еще знаете вот чисто такое что называется обывательский момент который всегда интересует средства массовой информации когда работают международные жюри когда достаточно большое количество претендентов заявок в том числе и там процессе как вот вы говорили идет дисквалификация каких-то работ отложены какие-то работы на более поздний период всегда возникают какие-то волнения может быть недовольство обиды, вот как международные жюри чувствуют атмосферу среди номинантов в рамках принятия своего решения? Ну, вы правы, действительно, острые моменты возникали. Были, вот когда какой-нибудь серьезной организации выдвигает на премию лауреата, а этот лауреат не удовлетворяет условиям конкурса, мы ему об этом пишем, нам в этом помогает четко разработанное положение о конкурсе. Мы следовали букве вот этого положения и каждый раз аргументированно отвечали наш, нашему э, номинанту. И поэтому вот эти вопросы они гостили с самого начала. Были, конечно, некоторые ненормальные представления. Один из американских университетов выдвинул на премию человека и среди его заслуг просто перечисляется. Он считает студ лекции студентам, студенты его любят, и мы его номинируем, и в случае присуждения премии вот его банковские счета. Это серьезный университет, я уж не буду назвать, меня это удивило, все оформлено по всем правилам, но, естественно, после обсуждения мы эти представления отклоняли, так что таких очень трудных моментов не было. Дмитрий Альбертович уже говорил, что вот, э, работа японского математика — это э, мать, это выдающиеся достижение, это решается так называемая АБЦ-проблема. Вот Сергей Викторович Сергей Владимирович Востоков, специалист в области теории чисел, он мог бы подробнее рассказать. Действительно, если бы он получил премию, это было бы украшением и нашей премии Лобачевского, но эта работа еще не получила однозначный однозначного признания со стороны математической общественности. Скорее всего, все это действительно выдающиеся достижения, но требуется время, чтобы внимательно прочитать, оценить, и поэтому после очень тщательного обсуждения членами жюри, мы решили эту работу отложить до следующего конкурса. За эти два года, вот Московская математика здесь присутствует, члены жюри, они обещают организовать серию семинаров для изучения этой работы. Мы в Казани тоже постараемся найти ответственного, серьезного специалиста, который работает в этой области. Я думаю, Сергей Владимирович Востоков нам в этом поможет, чтобы такой обстоятельный отзыв на эту работу мы получили. И через два года мы вернемся к рассмотрению этой работы. Спасибо. А, кли... а есть, да? Пожалуйста, сейчас микрофон передадут. Марат Мирзач, прослеживается какая-то тенденция. Можете, если это не секрет, рассказать о там каких-нибудь верхних несколько человек, которые там были вверху этого списка? То есть, ну, помимо вот того, о котором вы только что я рассказали. Я хочу попросить председателя счетной комиссии Семена Рафаиловича Насырова, я сам могу тоже на этот вопрос ответить, но я хотел бы, чтобы Семен Рафаилович отзв, от, озвучил. Если вы помните, кто занял первое место, это Вайс. Ну, Данил. Будет, конечно, это... Ну, хорошо, тогда я могу назвать. Второе место... У сейчас, извините, нет данных, но просто... Ну, хотя бы тройку, да, лидеров, Да, ну вот первое место... Да, Вайс, безусловно, значит, у него 9 первых мест. Вот Сатры он победил, а второе место занял Ижак Хакович Сабитов. Это известный профессор Московского университета, заслуженный профессор. Он четыре раза, по-моему, если я не ошибаюсь, участвовал вот, в номинациях. Да, и в девяносто седьмом году вот как раз, когда одним из номинантов был Громов, да, и он победил тогда вместе с Камраковым, вот, математиком из Белоруссии. Вот тогда он был почетный отзыв, по-моему, Валерий Николаевич да, да? тоже получил почетный вот отзыв. То есть был очень хороший конкурс с -го года. Вот. Но ну вот ему как-то вот не очень везет к сожалению вот. но вот это действительно выдающийся математик советов и вот у него есть интересные результаты Из изгибания многогранников ну вот, как можно сказать кузнечные меха или там вот как на гармошке играют да, там вот, значит, то есть вот объем значит, тела при изгибании то есть вот насколько он меняется у него есть вот выдающийся результат вот, который потом был обобщен, по-моему, Гайфулиным, вот, молодым математиком достаточно, за который тот получил премии, ну вот, и, конечно, вот, так сказать, московской математики очень активно поддерживали. но ну, Он действительно выдающийся математик, вот, но вот как-то ему вот не везет, к сожалению, вот, с победой, но он несколько раз вот занимал такие вот призовые места, и ему уже, по-моему, Сейчас за 80, да, если я не ошибаюсь. Но, но, возможно, он будет участвовать и в следующем конкурсе. <laughs> вот. Третье место, насколько я помню, занял Иванов. Да, да, Иванов, да. вот это Из такая 50, тройка, да. да, это, ну, относительно молодой, так сказать, математик, вот мы говорим молодой, но смотришь уже там лет уже за 40, там, ближе к 50, ну, может, 30. для математики это все это молодой, но вот на самом деле так что не такой молодой, да, не 30 лет, там, не 25, 25, вот, ну, вот э, такая тройка призеров, но… Э, мы, ну, наверное, все придерживаем мнение, что вот восьмерка, которая обсуждалась сегодня, это действительно выдающиеся результаты, и они все заслуживали какого-то, сказать, вот одобрения. И раньше были какие-то поощрительные премии, вот такие вот, так сказать, может быть, это тоже как-то обсудить. То есть если человек не занял первое место, это не значит, что вот он проиграл да, полностью. Он тоже занял второе или третье место. Это очень-очень почетно в, в такой ситуации. Ну, все, спасибо. Действительно. Спасибо. Вот, а, перед нами действительно стояла очень трудная задача. Вот два года назад мы присудили первые в новейшей истории премии Лобачевского премия, и после этого очень большой резонанс получил вот эту премию Лобачевского. И география представления номинантов была, была, очень, была очень широкой. Соединенные Штаты, Канада, почти все основные европейские страны, и Новая Зеландия, Япония, Китай — и вот действительно, вот можно пожалеть, как семена Айлович говорит, Ильжат Хаковича Савитова, он конкурировал молодыми математиками с весьма серьезными, сильными результатами. Спасибо. Ну, поскольку вопросы, я так понимаю, зреют, они еще будут, видимо, задаваться и в индивидуальном порядке, и еще будет торжественная церемония, и еще будет возможность общаться, собственно, с победителем. И я тогда позволю в завершение, Дмитрий Альбертович, а вот вообще премия, равная премия Лобачевского, медаль, премия Лобачевского существует еще где-то в России? Может быть, в Европе? Вот что-то вот, С чем можно было бы соотнести значимость вот этой премии и значимость того события, соответственно, да, которое мы сейчас наблюдаем? То есть принятие решения по... Очередному обладателю этой премии медали. Ну, вы знаете, я вот, думаю, этот вопрос не совсем правомерен. Эм, каждая премия, она ведь уникальна сама по себе и значима сама по себе. Uh -huh. э, но неспроста история премии медали Лобачевского насчитывает уже более 120 лет. Это и история, это есть и тот ряд лауреатов которые получили и которые принесли значимость и международное признание этой премии с другой стороны я вам скажу так мы все знаем что но ну, считается так что топовые премии там является в науке вообще в науках это премия нобелевская премия так а в области математики это филсовская премия так вот но существуют эти другие премии премии различных фондов которые в десятки раз больше чем Размер Нобелевской премии. Нобелевская премия – 1 миллион долларов. Да. То есть это есть совершенно разные. И здесь я бы вот так ставить в один ряд все эти премии, я бы не стал. Каждая премия уникальна сама по себе. Я скажу так, что помежду, у нас в Российской Академии наук есть тоже много премий различных, медалей, в том числе в области математики. Вот Здесь это премия Казанского федерального университета, именно премия имени Лобачевского, которая имеет свою историю. Это есть своя история. У других премий своя. Спасибо. Сейчас, когда вы выйдете из этого зала, вы, очевидно, все равно попытаетесь, я думаю, связаться с победителем, с профессором Вайсом. Надо его будить в этой ситуации. Чего спать-то? Вот. И опять же, студентам приятно. Да? Вот. Я думаю, что ему будет дважды, трижды, четырежды приятнее узнать, что вот его имя было встречено вот такими теплыми овациями, которые сейчас прозвучат, и вы ему обязательно об этом скажите. Передайте наши теплые овации. Спасибо.